Всем привет дорогие зрители. С вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу про новую интересную монетку. Называется Нуриум. В общем, что у нас по этому проекту по этой монетке? Как обещают, скажем так, обход скажем так, банковских систем, быстрые транзакции, все у нас засекречено там, шито-крыто, как говорится. В общем, старт сети у нас монета запустилась 30 мая, как у них указано на сайте. Сразу скажу, я эту монетку еще поманить не успел, но включил майнер, посмотрим, как будет майниться. Но, опять же, можно на ней будет, если что, заработать не только, скажем так, на майнинге. По крайней мере, у меня есть один вариантик. Сейчас я об этом расскажу. Что у нас тут? Время блока 60 секунд, размер блока 2 мегабайта. Так, на мастерноду у нас получается 10 тысяч монет надо. Комиссии здесь минимальные, там 0.00 центы, сами понимаете. Приватные переводы 1 сотая получается. так Здесь у нас по майнинг и мастерноды, то есть монетка майнится и с этим будет все отлично. Здесь у нас опять же пишет сколько у нас всего монет, сколько она нужна на мастерноду. Здесь у нас есть кошельки, версии хватает на любой вкус и цвет, то есть... Под Windows разные, под Linux и под iOS есть. Дальше у них, типа, скоро появится белая бумага, появится гайд по настройке и запуску мастер-ноды. Я так понимаю, здесь у них будет э, за эти монеты, или как точно, я совсем понял, продаваться, типа, как VPS-ки, на которые ставить мастерноды. Ну, с этим, ладно, разберемся попозже. Так, здесь у нас показано... С какого по какой блок, как у нас будет идти награда, сколько будет идти на мастерноду, сколько будет идти майнером. В общем, мы полностью заглядывать сюда, скажем так, не будем. С какого по какой блок, какая будет награда. Кому интересно будет, сами посмотрите. Нам надо будет немножко смотреть дальше. Ну, а тут как бы их команда, команда аватаров. Конечно, они пошутили, что картинки аватаров ставили. Ну, в общем, как-то так. Есть темка на форуме. Есть тут Explorer. Они уже, кстати, на бирже. И, я не знаю, видимо, у них капитал хороший, что они же сразу и на Stock Exchange залистились. Хотя написано Gravix 1 типа июня, но они уже попали на Gravix сегодня. Так что, как-то так. В общем, алгоритм у нас Quark. То есть можно заряжать карты картами поманить. Опять же, здесь то же самое написано, какая награда идет. В общем, что, скажем так, здесь нечего говорить. Надо пробовать. Короче, надо заряжать. Его вот даже есть пример батника для зеленых. И, в принципе, для красных там не особо он будет отличаться. Так что здесь с этим ничего сложного у нас нету. Конечно, анонс был сделан 25 числа. А, как они обещают запуск 30 то есть они как бы уже запустились а, вот у них биржа есть на этой бирже конечно цена вообще мизерная торги здесь скажем так неактивные но я так подозреваю что после того как они сейчас будут развиваться и у них появляются новые биржи такой слух немного пролетел не знаю в дискорде я по крайней мере видел что у них там будут люди довольно таки известные заниматься скажем так маркетингом, то есть у них должна монета пойти вверх как видите здесь ордера на закупку дешевые вообще стоят то есть в принципе можно купить ноду вообще за копейки можно купить ноду либо просто купить и отложить немного монет так что либо помайнить если отложить немножко монет я думаю после новостей скажем так после их раскрутки Должно все пойти вверх. Так, вот, кстати, они вот на бирже на gravex появились. Здесь у нас ордера стоят на продажу. Завышенные, я так понимаю. Либо, ну я еще не знаю, только все появилось совсем вот недавно. Не могу сказать, какие тут будут цены, по крайней мере. Блин, ну здесь все пытаются скупить эту монету по дешевке, потому что... Я чувствую, у нее должна быть потом хорошая цена. Кто-то он сразу вообще себе поставил, 4 ноды хочется купить. Ну, в общем, понаблюдаем за всей этой движухой. Так, мужики, у меня как бы, скажем так, полностью достоверной информации нету, что там да как по проекту. Просто, что проект появился вот-вот только что, сеть запустилась, можно манить, есть на двух биржах. В принципе, уже интересно. Можно будет пробовать, если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь там всем ответить. Залетайте в Дискорд, там в основном сидят, скажем так, разработчики, много интересной полезной информации у них там выплывает, так что можно будет в Дискорд понаблюдать за всей движухой. Возможно, там будут какие-нибудь еще аэрдропы, я еще точно ничего не знаю. Ну, по крайней мере, будем сидеть там и смотреть, как будет все это продвигаться. Так, в общем что, ссылочки я на все оставлю в описании. Надеюсь, вы поддержите лайков, подписочкой на канал. А пока у меня на этом все. Надеюсь, сделаем неплохие иксы на этом проекте. Так что давайте, мужики, всем профита, всем удачи, всем покеда.